Прикинь, Володь, лукоморья больше нет, а от дубов простыл и след. Дуб годится ж на паркет, так ведь нет. Выходили, значит, из избы здоровенные жлобы, ну и порубили все дубы на гробы. Ах, ты уймись, уймись, тоска, душу мне не рань, раз уж это присказка. Значит, значит сказка дрянь.